Турция пойдет в атаку в Сирии без оглядки на США. Запланированная турецкая операция на северо-востоке Сирии не зависит от вывода американских войск из региона. Об этом сообщил глава Мин турции Мевлючев Шагу. Его слова приводит о сочатии пресс. Министру казал что Анкара предпримет необходимые шаги для искоренения угрозы. Это произойдет при любых действиях со стороны американских военных. Уйдут они или не уйдут, добавил он. 6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтин заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласию не преследовать живущих на этой территории курдов. За день до этого СМИ сообщили, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует база Это Президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой. Исламское государство в Сирии приказал американским военным покинуть страну 19 декабря. Несколько дней спустя он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах других стран. В том числе Турции. В том же месяце президент Турции Риджеп Айбер Даган объявил о новой операции против террористов на в северо-востоке Сирии под террористами Анкары понимают как Агилы, так и представители Курдской партии Демократический союз и ее вооруженных отрядов Народный самообороны, которые контролируют территории на севере Сирии которых поддерживает Вашингтон.